всем привет вот что бывает когда переоцениваешь свои возможности Видимо, этого парня просто перевесил рюкзак. <плодиспрофили> Кажется, она только что изучила новый танец. Иногда даже надувной человек может приуныть. Тот самый друг, который не хочет платить деньги специалисту и говорить, что может починить все сам. Главное не то какого ты роста, а уверенность в себе. Вот одна из причин почему нужно надевать шлем во время езды на мотоцикле. Когда тебе сказали, что можно уйти пораньше с работы? Это, наверное, одно из самых худших чувств в мире. Кажется заставка Pixar была основана на реальных событиях.